Привет, аудитория! В воскресенье 15 января 2023 года у нас пройдет очередной турнир UFC Fight Nights, очередные бойные ночи. И в этом видео хочу разобрать бой основного карта турниров в средней весовой категории между Панахили Сорианой и Романом Копыловым. Ну, Роман Копылов 31-летний боец из России, провел в профессионалах 11 боев, в 9 из которых одержал победы. Боец этот ударного стиля, с серьезным динамитом в кулаках и крепкой челюстью. заметные проблемы с функциональной подготовкой в крайних поединках. Проседал он по кардио во второй половине боя в этих боях, в этих, боях ну, в этих поединках, в этих противостояниях. Тем не менее, представляет угрозу стойки на протяжении всего времени. В чем убедился в крайнем поединке Олесио де Кирик, улетевший в нокаут после резких ударов в третьем раунде. Пришел в UFC, хотя, хотя хочу сказать, что, что Копылов во втором раунде, особенно в концовке, смотрелся, ну, очень уж уставшим. Не знаю, что это было, может, это такой геймплан быть, был вести в заблуждение, там, усыпить бдительность э, до Кирико. Но, тем не менее, неплохо он так выстрелил в начале третьего раунда, что привело к нокауту. Ну, пришел в UFC из российского правого MC Fight Night Global, где был чемпионом своей весовой категории. Есть проблемы у этого тварища с борьбой и партером. Ну, первые два боя в UFC, непобежденный до этого Роман, проиграл именно за счет нехватки науков в борьбе Робертсону и Дураеву. В данном противостоянии Копылову дает бойца ударного стиля, который не будет лезть в борьбу и парту. Ну, будет пытаться. Ну, не, Я думаю, что маловероятно, что он сможет перевести Копылова. Вот. Ну, Панахиле Сыриана, 30-летний боец из США. профессионал, провел 10 боев, 8 из которых одержал победы. Очередной базовый борец, который свои поединки предпочитает все-таки проводить стойки, яркие Яркий ударник с нокутирующим панчем и хорошим держаком. Также есть проблемы с функциональной подготовкой. Ко второй половине боя с Рианой проседает по кардио и замедляется. Но все равно опасен в своих ударах. В провел 5 боев, 3 победы и 2 поражения. Проиграл Брэндон Аллену. Алину, кстати, не пришлось лезть в борьбу, просто перебил стойки на дистанции, имея лучшие показатели антропометрии. Но второй проигрыш был в спорном бою Нику Максиму, который проигрывал Сориана в стойке, но был лучше в борьбе Партери за счет контроля и выиграл бой. В крайнем бою выиграл накаутом во втором раунде мощного, но медленного вот, который, кстати, в недавнем бою проиграл Шахбазиану. В антропометрии преимущество будет на стороне Копылова. Размах рук больше на 7 сантиметров и рост выше на 3 сантиметра. Копылов более техничный и разнообразен в стойке. Сориана имеет лучшие навыки в борьбе и партере, но вряд ли он полезет бороться, так как на это придется тратить много сил, которых и так в обрез. Ну, еще учитывая тот факт, что бойцам, которые, так скажем, не акцентируют внимание на развитие этого аспекта, Копылова не так уж и просто перевести в партер. Считаю, что бой... Все время будет проходить, ну, в основную часть времени, большую часть времени, гораздо большую, чем половина, будет проходить именно в стойке. Оба являются финишерами, но приходят к досрочным победам немного разными способами. Сряно будет помощнее, выбрасывает не так много ударов, а в основном учит хорошую возможность для взрывной атаки, которая приведет к завершению боя. Копылов более техничный, разнообразный стойкий, я уже говорил, плюс размах рук будет делать свое дело. Пробывает арман комбинации ударов, делает это довольно быстро и мощно, что также дает свое, свои результаты. Думаю, тут бойцы имеют примерно одинаковые шансы на победу, но коэффициент на Копылова дает 2.2, .2, а это на порядок больше, чем на того же Сриана за 1.6%. Ну, в принципе, коэффициент достаточно заманчивающим на это поставить. Кто верит полу может смело ставить. Я, скорее всего, так и сделаю. Как закончится бой двух финишеров, сложно сказать. Оба хоро хорошо стартуют и оба проседают после второй половины боя. Но оба представляют опасность на протяжении, в принципе, всех трех раундов. Оба бойца не пробитые, не проигрывали досрочно. Менее рисковые варианты в этом бою будут. Второй раунд начнется или тотал больше полтора за 1,7, что тоже неплохо. Ну, это же мое видение боя. Вы же подписывайтесь на